14 марта 2020 года я заработал почти 65 тысяч рублей. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать все секреты и особенности моей методики, а также получить пошаговую инструкцию и приятный бонус. Приветствую постоянных зрителей и новых подписчиков. Меня зовут Александр Лебедев, главный редактор федерального проекта «Стоп-обман», эксперт по вопросам компьютерной безопасности. Если вы активный пользователь интернета, то наверняка вы уже сталкивались с такими лохотронами, как бонус-магнит, грандиозный опрос, лайк like года, призовой e-mail. За последний год эти и другие мошенники уже успели обмануть тысячи доверчивых и неопытных россиян на сотни миллионов рублей. В комментариях к прошлому обзору я обратил внимание на следующее сообщение от Валентины Ивановны. С удовольствием изучаю все ваши обзоры. Поражаюсь такому количеству лохотронов в интернете. Уже сомневаюсь, что существуют сервисы, которые действительно платят. Вы ведь эксперт. Подскажите, попадались ли вам сайты, на которых может заработать простой человек? Более трех тысяч человек поддержали ее вопрос. Поскольку тема реального заработка интересна и актуальна для моих подписчиков, я решил отыскать именно для вас честный и прозрачный проект, где вы сможете заработать свои первые деньги через интернет. Около недели назад я наткнулся на рекламу сервиса за аукцион, или по-русски говоря, Аукцион. Давайте вместе изучим сайт проекта. Сервис позволяет проводить сделки буквально за 5 минут. Такая скорость достигается благодаря использованию системы на основе блокчейна. Совершать сделки мы можем прямо как с телефона, так и с компьютера. Я предпочитаю работать со смартфона. Например, пока я стою в пробке или очереди, я успеваю совершить несколько сделок. Так, что тут у нас дальше? Моментальный ввод и вывод денежных средств. Еще одно преимущество для людей, которые ценят свое время. Для чистоты обзора я буду выполнять все действия на новом аккаунте. Давайте зарегистрируемся. Регистрация очень простая, требуется только электронная почта, пароль создается автоматически и будет отправлен на почту. Итак, мы попали в личный кабинет. Нажмем кнопку «Пополнить». Появилось окно пополнения баланса. Мы к нему еще вернемся попозже. А теперь давайте нажмем кнопку «Вывод». Сервис сообщает нам, что нужно продать два сайта, чтобы был доступен вывод заработанных денег. Как видите, много разных доменов на продажу. Статистика и новости, а также технические параметры системы. В течение недели я детально изучал принципы работы сервиса. С аукциона продаются домены, у которых закончился срок действия, так как владелец не оплатил продление срока регистрации домена. Если владелец домена не продлевает регистрацию, то теряет право владения. Когда домен популярный и ценится людьми, регистратор устраивает аукцион и продает домен тому, кто больше заплатит. Но тут появляется проблема, регистраторов много, в мире насчитывается свыше тысячи, а в нашей стране больше 50 регистраторов. The Auction решает эту проблему. Сервис собирает информацию об аукционах из других стран и конвертирует стоимость доменов в местную валюту пользователя, например, в России это рубли, в США – доллары, в Казахстане – тенге. Теперь покажу, сколько стоили самые дорогие домены. В рейтинге показана последняя цена по сделке. Лидируют домены, которые используются страховыми компаниями и сайтами для взрослых. Сайты с первых четырех позиций продавались по цене дороже 30 миллионов долларов. Сразу спешу огорчить, такие нишевые и специфические домены отслеживаются серьезными компаниями или, как правило, регистраторы оставляют такие домены себе. Дальше покажу, как зарабатывать на дешевых и выгодных доменах. Начнем с покупки. Для этого нажимаем на зеленую кнопку с ценой, она тут отображается в поинтах. Поинт – это внутренняя валюта сервиса The Auction, равная 1 рублю поинтересовался у создателей сайта, почему не пишут сразу в рублях. Ответили, что пришлось использовать собственную внутреннюю валюту, потому что возникли сложности с конвертацией цен в десятках стран, и поэтому сайт жутко тормозил из-за скачков валют. Согласитесь, ведь никто не любит, когда сайты работают с задержкой. Выбрал домен, нажимаю. Ой, недостаточно поинтов для покупки. Точно. Я забыл положить деньги на свой счет. Сейчас я пополню баланс и мы продолжим. Итак. Я уже пополнил баланс на 1550 поинтов. Один поинт равен одному рублю. Давайте купим самый дешевый лот. Вот, я вижу, домен за 260 поинтов. Выкупаю. Так, что произошло? Ага, вот вижу. Он появился на панели с моими доменами. Цена продажи домена появляется только после покупки. Я купил за 260 поинтов, а продан он будет минимум за 400 рублей. Что ж, давайте теперь попробую его продать. Ага, пошел процесс. Поиск покупателей. Проведение торгов. Сделка завершена. Домен успешно продан за 1334 рубля. Очень даже хорошо. А теперь хочу купить самый дорогой домен. Для этого снова пополняю баланс своей банковской картой на 1550 поинтов. Купить поинты на деньги, полученные с продажи домена, технически невозможно, так как балансы находятся на разных счетах. Сообщил мне в интервью основатель сайта. Из-за особенностей внутренней бухгалтерии необходимо вывести деньги со счета на свою карту, а потом с нее уже снова обменивать поинты для покупки доменов. Нашел самый дорогой домен. 2500 поинтов. Теперь стало интересно, а сколько можно заработать с его продажи. Покупаю и сразу продаю. Ого, максимальная цена может быть до тысяч рублей. Это целая зарплата в регионах нашей страны. Мой домен успешно продан за 4728 рублей. Мне хотелось бы конечно побольше, но пока что я все равно в плюсе. Во мне сейчас разыгрался азарт, поэтому я хочу еще раз попробовать купить самый дорогой домен. Снова пополняю баланс на 1550 поинтов. Все-таки хочется заработать что-то посерьезнее. Думаю, что трех контрольных закупок будет достаточно для обзора проекта. Как говорится, бог любит троицу. Снова покупаю домен за 2500 поинтов. А теперь продам, надеюсь, что мне повезет. Инициация аукциона. Анализ предложений. Генерация ключей. Обалдеть. Ну ничего себе, 18 тысяч. Даже почти 19 тысяч. Если честно, я даже не верил, что мне так повезет. Просто невероятно. А теперь я научу вас выводить деньги из сервиса The Auktion. У меня на вывод стоит 24 901 рубль. Давайте проверим. Когда я продал первый домен, я заработал 1334 рубля. Второй домен принес мне 4728 рублей, а последний, как вы помните, 18 839 рублей. Да, все верно. Для вывода денег нужно только написать номер своей банковской карты или кошелька электронных денег. Лично я всегда вывожу на свою карту Сбербанка. Последние цифры 4203. Нажимаю «Заказать выплату». Сразу появляется чек об операции. Написано, что платеж уже выполнен. Давайте дождемся смски от банка. А вот и смс пришла. Переходим в переписку со Сбербанком. Последнее зачисление это 24 901 рубль на карту Виза 4203. Кстати, также можете посмотреть на другие сегодняшние зачисления. Это 17 482 рубля в 7 часов утра. И в 13 часов дня мне пришел перевод на 21 813 рублей. Друзья, на этом мой обзор подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. На сегодняшнее число – 14 марта 2020 года. Метод абсолютно рабочий и приносит стабильный высокий доход. Моя оценка сервису за Auction – 9 баллов из 10. Сервис работает быстро, покупка и продажа проходят практически моментально. Я бы пожелал сервису сделать попроще интерфейс, новичкам возможно он покажется сложноватым. Но это дело привычки. Даже моя жена смогла разобраться, и у вас получится. А теперь перейдем к самому приятному. Как я обещал в начале видео, у меня для вас бесплатный бонус. Это промокод на 400 поинтов для покупки вашего первого домена. В личном кабинете напишите промокод Лебедев. Обратите внимание, количество ограничено. На сайте я напишу, до какого числа будет длиться акция. Дорогие зрители, я буду признателен, если вы подпишетесь на наш канал, поставите этому обзору лайк или поделитесь со своими друзьями. Увидимся в следующем обзоре.